Здравствуйте! Предлагаем вашему вниманию видеоинструкцию по услуге «Получение справки о пенсионных отчислениях». Вы находитесь на странице получения услуги». В первую очередь вы должны авторизоваться. Введите свой ИИН и пароль, указанные при регистрации, и нажмите кнопку «Войти в систему». Вы будете переадресованы на страницу услуги. Теперь нажмите на оранжевую кнопку «Заказать услугу онлайн», которая расположена в верхнем правом углу. В новом окне указан ваш ИИН. Если вас интересует пенсионное числение за определенный период, вы можете указать начальную и конечную даты для просмотра отчета. Можете не ставить эту галочку, если вам нужны данные за весь период вашей трудовой деятельности. Нажмите на кнопку «Отправить запрос». На втором шаге выберите место хранения вашей электронной цифровой подписи. Если она записана на удостоверение личности, выберите «Удостоверение». При хранении ЭЦП на внешних устройствах или на вашем компьютере нажмите «Выбрать файл» и укажите путь к папке, где хранится ваша подпись. Далее вводим пароль к электронной цифровой подписи. На экране вы увидите данные вашей ЭЦП. Нажмите на кнопку «Подписать». Запрос передан в обработку. Справка будет готова в течение нескольких минут. Обновите статус. На обновившейся странице вы увидите кнопку «Просмотреть результат»